всем привет с вами гринч самый зеленый канал и это я владимир калаев сегодня мы снова поговорим с вами о лесе мы уже рассказывали про работу китайских компаний в сибири и разбирались где правда а где вымысел но по-прежнему 51 россиян считают, что именно из-за черных лесорубов редеют леса сибири или происходит пожар а если мы скажем вам что это не так или что порой разницы между разрешенными и неразрешенными вырубками вообще нет Звучит пугающе, правда? Смотрите дальше в нашем блоге пять главных проблем леса и то, как мы предлагаем их решить. На самом деле незаконные вырубки идут на последнем месте по вреду, который они причиняют лесам. Основными проблемами российских лесов являются пожары, вредители, болезни, а самое главное – варварское лесопользование. Годовой объем нелегальных вырубок не превышает 20-25% общей заготовки древесины и лишь малая доля этих процентов приходится на классических черных лесорубах. Все остальное – это лишние вырубки в легальных местах или рубки по серым документам, выданным недобропорядочными чиновниками. Для расчетов разрешенных объемов вырубок в стране в России используют старые немецкие алгоритмы. Но они разрабатывались для Германии страны с совершенно другими условиями, с лесами иных природных зон и с другой моделью пользования. К тому же в этих расчетах используются данные о лесных ресурсах страны в среднем более чем 20-летней давности. По таким расчетам получается, что можно вырубать значительно больше лесов, чем это допустимо. Но, к сожалению, более актуальных данных о лесах России в большинстве случаев просто нет. А если где-то спрос на ценную древесину выше законных объемов, то добирают санитарными рубками. При этом не соблюдается большинство ограничений, принципы непрерывности и неистощительного пользования лесом. В известной песне есть строки. Часто простое кажется вздорным, черное – белым, белое – черным. Часто людей больше беспокоят незаконные вырубки леса, Хотя если судить по количеству причиненного вреда, то в первую очередь надо опасаться как раз законных. Черные лесорубы боятся долго рубить или возить древесину с одного места, поэтому вырубают обычно небольшое количество леса, гектар или максимум несколько. При этом лесных воров мало интересует нехозяйственная древесина, и они оставляют после себя жизнеспособную лесную среду. Чего никак нельзя сказать о белых лесорубах, и уж тем более серых получивших разрешение на вырубку от органов управления лесами. Часто законные вырубки не соблюдают основные принципы лесного законодательства страны. Устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия, обеспечение рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов, так было бы возможно использовать лес рационально, обеспечивать воспроизводство леса и сохранять биологическое разнообразие. В этом году весь мир следил за пожарами в Сибири. И опять же, многие в связи с этим говорили о незаконных вырубках. По данным недавних опросов, главной причиной лесных пожаров 51% россиян считает желание скрыть нелегальные вырубки. Но на самом деле... Несравнимо чаще пожары возникают около мест законных вырубок леса или ведущих к ним дорог. Неумолимая статистика показывает, что в 9 случаях из 10 причиной пожара становится человеческая беспечность в обращении с огнем, в том числе несоблюдение правил сжигания порубочных остатков. После вырубки за лесом нужно ухаживать. Но этого на практике почти никто не делает. Участки после вырубки часто зарастают мелколиственным или смешанным лесом, а он не подходит для промышленных заготовок. Поэтому территорию в конце концов просто забрасывают, а лесные поселки умирают. Но для галочки лесовосстановление считают состоявшимся. На самом же деле восстановление хозяйственно ценных лесов требует ухода в течение 15, а то и 20 лет. Необходимо не только высаживать новые деревья, но и хорошо следить за теми, что выросли сами. Качественного ухода за лесом в России сегодня почти нет. Безалаберность российского лесного хозяйства толкает за все дальше и дальше в малоосвоенные леса, в дикую тайгу или на земле особо охраняемых природных территорий. Тем временем, по расчетам ученых, во многих регионах России ценных для лесопромышленников хвойных лесов осталось всего на 10, максимум 15 лет. Но обойтись без древесины человечество пока не научилось. Чтобы сберечь наиболее ценные для природы и людей леса, нужно перевести заготовку древесины на освоенные человеком территории и вести на них цивилизованное лесное хозяйство. Использовать бывшие сельхозземли для интенсивного выращивания лесов без вреда для окружающей среды. Многие такие земли заброшены из-за неблагоприятного климата, низкой урожайности или оттока населения из региона. Они уже заросли лесом, поэтому понадобится несложный и не очень дорогой уход за ними, чтобы через несколько десятилетий выращивать больше древесины, чем ее сейчас заготавливают в нашей стране. Необходимо менять законодательство. Нынешние лесные правила настолько запутаны и противоречивы, что грамотно хозяйствовать в соответствии с ними почти невозможно. На пути лесного фермерства в России тоже стоят несовершенные лесные законы. Сейчас владельцев сельхозземель штрафуют за то, что у них растет лес и предписывают от него избавляться. Мы призываем вас присоединиться к этой петиции и оставить свой голос, чтобы владельцы сельхозземель могли выращивать лес на своей земле. Ссылка в описании. С вами был Владимир Калаев. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Пока!